И всем привет, с вами Ростис. Сейчас идет медвежий рынок. Можете написать в комментариях, чем занимаетесь вы. Я отдыхаю и параллельно занимаюсь криптовалютой. Сейчас я расскажу про Octogamics, а также будет розыгрыш 5 долларов в не. Так, с 5 долларов достанется тому, кто напишет свою историю в крипте. Наиболее интересную, ну, я обычно выберу сам, и он выиграет. Также нужно подписаться на мой телеграм канал и телеграм чат Nier Games. Так, начинаем. OctaGames это игровая торговая платформа NFT, где пользователи могут покупать и продавать крипто-токены из самых популярных игр с блокчейном. Самое главное, пользователи могут торговать другой криптовалютой, отличной от блокчейна, на котором изначально был создан NFT. Веб-сайт содержит широкий спектр коллекций игровых, не взаимозаменяемых токенов, ну и NFT короче, из лучших крипто игр Играя, чтобы заработать, здесь вы найдете интересные предложения как от частных коллекций, так и от представителей крупного бизнеса. Кроме того, на торговой площадке Octogamex вы можете свободно выставлять свои собственные коллекции на продажу или обмен. Этот сайт продажи NFT имеет очень простую структуру. Пользователи могут зарегистрироваться, используя цифровой кошелек, в котором хранятся их игровые монеты NFT. После регистрации они теперь могут свободно покупать и продавать собственные невзаимовзанимаемые токены, ну, NFT. Или обменивать игровую криптовалюту с другими живыми коллекционерами. Также, ну реально, все ссылочки будут в описании на Octogamex, на мои соцсети, на соцсети... Nir Games. Кстати, там много всяких конкурсов информации по играм. Например, я сейчас организовываю конкурс рисунков до 7 октября на 300 долларов и выиграть довольно легко. Также у меня будет там покер интернер на 250 баксов. Так что не пропустите, подписывайтесь и там еще можно узнать все про игры. В общем, много всего. Так, чтобы начать работу с x вам нужно сначала иметь один из крипто-кошельков, совместимых с платформой Metamask, Wallet Connect или один из других кошельков. После регистрации мы попадаем на главную страницу. На вкладке «Мой профиль» представлены все основные пользовательские настройки. Там указать предпочтительное отображение, имя, адрес электронной почты, ну и так далее. А также управлять настройками уведомлений на этой вкладке. Вкладка «Мои NFT» содержит все имеющиеся у вас игровые NFT. Однако следует отметить, что там отображаются только NFT из коллекции игр, поддерживаемых Octogamex. Это предназначено для предотвращения путаницы, если у вас есть разные NFT из разных коллекций, которые могут пока не поддерживать Octogamics или быть неигровыми. Вы можете отсортировать свои NFT по дате их получения или обновления их количества. Также можно принять разные фильтры коллекции, ну и так далее. Основной набор механик. Продать, аукцион, торговля, перевод, посетить страницу, ну и копировать ссылку. Доступен во вкладке для каждого NFT при наведении курсора мыши. Такс. На вкладке «Мои списки» отображаются все ваши NFT, которые в настоящее время продаются через списки типа продажа, торговля и аукцион. Вы можете отсрывать эти NFT, подать их добавление, ну и так далее. Такс. Также есть вкладка «Отправленные предложения», но это список всех ваших исходящих предложений по NFT, проданных другими продавцами. Можете проверить статус вашего предложения, чтобы узнать, было ли оно принято продавцом или было передано дальше. Отменять свои торговые предложения в любое время на этой вкладке. Также можно логично отменить, нажав кнопку «Отмена». Также «Продать» открывает окно, в котором вы можете выставить свои игровые NFT на продажу по фиксированной цене. Вы можете установить валюту и цену для вашего лейтинга, выбрать количество, если у вас несколько NFT одного типа. Запланируйте его запуск в определенное время в будущем и переключите свою готовность принимать торговые предложения. Включить и выключить. Для начала введите все необходимые данные, затем нажмите кнопку «Подтвердить», также советую все проверить чтобы предоставить смарт-контракту рынка разрешение на выполнение операции с вашим NFT после того, как вы его инициируете. Также обратите внимание, что подтвердить появляется только тогда, когда вы впервые вводите NFT на рынок, а это означает, что ни одна транзакция с NFT с использованием Octogamex еще не проводилась. Также каждый NFT должен быть одобрен вами, поскольку Octogamex не имеет доступа ни к одной из ваших игровых токенов но ну, NFT, без вашего разрешения. Как только транзакция будет обработана, ваши NFT будут успешно зарегистрированы на торговой площадке. И будут продаваться в соответствии с механикой типа листинга продажа. Вы можете закрыть листинг в любое время, нажав кнопку «Отметь листинг». Кнопка «Перейти к чату NFT» ведет в раздел «Чат» на странице NFT, где вы можете ответить на вопросы покупателей о вашем NFT, ну, в общем, обсудить любые вопросы. Также, ну не забывайте заходить в мой Телеграм-канал, там типа у меня рубрика с нуля уже более 380 долларов заработал. Притом за малое количество времени, практически усилий не прилагал. Также не забывайте о конкурсе в этом видео на 5 долларов. Напишите свою историю, я выберу самую интересную и отправлю в токенах НИР. Но для этого нужно подписаться на мой Телеграм-канал и Телеграм-чат games Такс, вы можете поделиться NFT, кстати, в социальных сетях. Нажмите кнопку, выберите носитель. Ну и выполните необходимые действия. Также аукцион позволяет выставить на аукцион свой игровой NFT. Установите валюту торгов, стартовую цену вашего лота, выберите количество, если у вас несколько NFT одного типа. А также даты его начала и окончания для большей гибкости. Для начала не введите все необходимые данные. Затем нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы предоставить смарт-контракту рынка разрешений на выполнение операции. В общем-то и все. Проект интересный. Спасибо за просмотр. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Удачи, будьте аккуратны, типа участвуйте в конкурсах, зайти в мой телеграм-канал. Там темки иногда опубликую, на которых зарабатываю, но, конечно, не все.